Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! Добро пожаловать в каменный успех и мир камня! И сегодня тема, о которой мечтают люди, которые имеют свой дом. Винный погреб. Кто создает моду на винные погреба? Погреба можно построить не только наверху или под землей, а и под водой. Виллы Олега Тинькова. Вы сказали, о, неровный угол. К Когда я вижу, проходящего президента мимо каменной стенки. Я такой, думаю, Нифига себе! неужели у вас нет специалистов, которые бы сказали, что здесь некультурная работа, неправильная работа. Это, это совсем вредно для всего общества. Вы знаете, что вам надо, но вы не знаете, как вам надо. И это главная проблема нашего ремесла. И даже с габионного камня можно построить красивый винный погреб вот это допустим стоит тысячу евро с того камня будет положено за 500 евро но с виду это не будет видно все это сделано без присутствия архитектора без присутствия заказчика для вас заказчик мы стараемся делать хорошо потому что мы верим что вам это надо очень важно чтобы вы доверяли нам где лучше построить винный погреб вот в данный момент этот винный погреб сделан в подвале. Вы можете построить отдельно винный погреб. Хоть в самом доме поставить такой кондиционер, и он будет делать определенную температуру, которая будет создаваться как в погребе. И это вполне возможно реально. Здесь же подвал, здесь облицовка винного погреба. Вот за этой стенкой уже идет бетон. А за бетоном идет Облицовка камнем 35 сантиметров. Единственное, что здесь не хватает, это расшивочки. Если здесь мы сделаем расшивку, здесь будет все четко. Погреба можно построить не только наверху или под землей, а и под водой. Вот мы как-то со светой смотрели винные погреба. Вот как делают другие, касторинные винные погреба. И все то, что вы видите здесь. Это ничем не отличается, это даже лучше. Смотрите, каждый камушек, каждая заточка, каждый уголок, каждый поворотик, все это сделано без присутствия архитектора, без присутствия заказчика, без какого-либо инженера. Все это делаем мы. И вот мы когда смотрели виллы Олега Тинькова, мы не нашли там ни в одной вилле винного погреба. То есть он предлагает как бы разные услуги, интересные моменты. Но мы не нашли каменной обработки и винных погребов. Ведь это на самом деле так необходимо для людей, которые приезжают куда-то отдохнуть, особенно в такую страну как Греция, где летом жарко и зайти в винный погреб под определенной температурой, которая создает вот этот кондиционер, поставить стол, сесть вокруг и со своим корышем или кем-нибудь другим выпить ту порцию, которая необходима. Все это умеем делать мы. Нам только ваш план. План дома, план погреба. Все это здесь задумано и все это сделано. Четко подчеркиваю. Даже вот эти перекладины. Вот эти углы вы скажете. О, неровный угол. Так, ого. Да нет, здесь так задумано. Там задумано, видите, он как бы такой кривой. Специально так сделали немножко под, под определенным закруглением, чтобы это смотрелось необычно. Чтобы это смотрелось немножечко как бы под стариночку, чтобы это был настоящий погреб. С чего начать винный погреб? Ну конечно же, с плана. Ну конечно же, с разметки. Я прихожу со своими гвоздями, со своими молоточками, со своими ниточками. Делаю разметочку. Вот, сделаю разметочку. Запустил у мастеров. Мои ребята закидывали все здесь, закидывали. Потолочек закидывали. Потому что если мы выгоним стены, потом начнем закидывать... Все это будет, понимаете, в растворе. То есть сначала закидали, потом сделали потолок, то есть заштукатурили потол потолок. И потом только начали выгонять, выгонять наши стенки, наши перестенки, наши облицовку. Зачем необходимо закидка? Для того, чтобы создать единое целое с внутренней и наружной стойной стеной. Они сделали первый подходик. То есть, видите, у нас ступенчатые камни идут по кругу. Колонны пошли по периметру и на ступенчатые камни. Вот. Единственное, где мы снизу налили до самого верха, это вот эта сторона. Здесь у нас немножко по-другому все делалось. Ну, хотя вот до сюда, вот досюда, Вот если вы посмотрите внимательно, то есть та колонна поставлена на ступенчатые камни. И эта колонна, она тоже уже стоит на вот раздел. И все, и пошло потом уже следующий, так сказать, этап. Ребята вымащиваю каждый камушек шаг за шагом. Вот, еще одна колонна. Сейчас там выставлю маяки. Будет еще две колонны. Все как бы очень просто, но кропотливо. Кропотливая работа, которая требует сил, времени и хорошего настроения, чтобы хорошо работать. Сейчас вот нам догнать еще нет несколько колон. Здесь выгнать колонну Немножко сложности в том, что не знает, как необходимо. Ну, архитектор меняет свой план. И вот мы иногда приспосабливаемся, перезваниваемся для того, чтобы создавать хорошую каменную постройку, для того, чтобы заказчик был довольный нашей работой. Ну и что Еще хочу показать, что вот, э, специально сделана такая емкость э, как бы для стекла, которая будет сходить, и потом мы как бы, э, произведем забутовочку. Здесь будет стекло в средине. Основное требование к нашей работе, это сделать все по чертежам, по плану. То есть, и даже вот эти все так сказать, изгибы, можно сказать, что это косяк. То есть как бы можно было можно поставить угол, а можно было бы вот так, ну то есть по плану. По плану. Именно вот такая дугообразный ду ду угол сделанный, поэтому мы его тоже делали э как бы согнутым, но ну, немножко как бы убрали убрали углы. И этим он смотрится даже привлекательно. Выгнали здесь колонны сейчас делаем перекладины. Резиновые балки полусухие, потому что если они совсем сухие, и потом наполняются водой. Ну то есть сыростью. Они разбухают, они имеют силу, правильно? Или когда они вообще мокрые и потом ссыхаются и образуется зазор. Но вот в данный момент я думаю, что это как раз нормальный тот уровень, тот баланс, который между сыростью и сухостью. Дерево, вот как, как наш дуб, очень жесткое, очень хорошее. Оно не боится влаги, оно не боится ни воды ничего, ни рассыхания, ни гниения ничего. То есть оно очень хорошее и тяжелое. В один проем мы клали несколько балок в зависимости от толщины стены. Если это 30 сантиметровый проем, как в винном погребе, тогда мы ставили две балки 15 сантиметровые. Если это колонны, вот как вы видите в центре, они 50 сантиметров. Значит, мы клали четыре балки которые мы стягивали струбцинами и сверху сшивали фанерой то есть закручивали шуруповертом шрупы, и потом сверху на фанеру клали раствор и ставили наши камни Набрались с уголков, расперли и все. Если вы профессионально занимаетесь, у вас все получится. Все с нашей арочки убрали опалубку. В строительства план каменного погреба менялся несколько раз. Что-то приходилось как-то перезагружаться, перестраиваться. Но сейчас вы видите. Полный комплект. На самом деле вот сделать вот эту арку немножко как бы сложно, потому что под аркой сразу проходит колона. Для нас профессионалов это просто вот с видитыми носками вот допустим 10-15 сантиметров существует колона бетонная колона и она она всего лишь облицованная эта колона. Нам нужно было так ее сделать, чтобы человек проходил нормально. Вот как я сейчас. У меня 1,78 мм, я нормально прохожу, я не боюсь, что я там ударюсь, Но это надо постараться, чтобы так лбом стукнуться, или хорошо поддать, чтобы там действительно места было мало. Обязательный и самый главный вопрос для наших подписчиков. Раствор. Из чего сделать раствор? Из чего как сделать раствор? В ваших регионах совсем другой раствор, совсем другой цемент, совсем другой песок. Я расскажу про свой песок. Я расскажу про свой цемент. У нас 500 цемент. У нас отсев, то есть доробленный камень. Мелкая зернистость с крупной. Поэтому мы берем 6 ведер 18-литровых нашего песочка, нашего отсева и, скажем так, полмешочка извести или мешочек извести. Зависимо от того, насколько зернистость высока в песке. Плюс к тому пол мешочка цемента, то есть 25 килограмм. Перемешиваем бетономешалочки и делаем растворчик, на который кладем наши камушки. Все. В этом помещении существуют моменты, где невозможно было сделать двустороннюю кладку. Допустим, если здесь бетонная стена, здесь бетонная, Как с этой нету она, то есть сквозная. Вот где-то мы сделали двухсторонняя кладочка, а где-то, где-то, вот как бы, допустим, вот здесь смотрите ровно. А здесь, допустим, ниша, ниша арка. И вот эту нишу арку, для того, чтобы сделать, там буквально 20 сантиметров к камень. То есть ту сторону сделали опалубку, закладывали раствором, забутовывали, а эту сторону выкладывали. Здесь двухсторонняя кладка, она должна быть вот здесь. Но у нас тут как бы ниша, ниша арка. То есть мы делали ее, допустим, 20, 25 см, С той стороны поставили опалубку, с этой стороны выложили камни и за счет этого сузили расстояние. То есть не двухсторонняя кладка получилась, а односторонняя, ну нишей аркой и с той стороны сделана штукатурка и вот здесь то место где стояли вот туски напалка вот сейчас видите стена за штукатуре на это же немножко как бы штукатурка идет эта стена она тонкая здесь вот если вы посмотрите это натуральное перекладина, натуральный камень Резанный на станке. Кто-то, скажем так, создает шероховатость за счет огня резака. Это на граните, делаете, не знаю, может так пройти не пройдет. Но именно, что касается вот этой перекладины, она сделана болгаркой, специально насадкой. И вот с ней входят, там, раз, прошлись, и она сделает такую как бы шероховатость. Создается такое состояние под стариночку. Как бы выветривание. Смотрите, как мы ставили вот перекладину. Возможно, вам тоже такие уроки пригодятся, потому что здесь тоже необходимы определенные знания. Итак, хочу одну из фишек показать, как необходимо выставлять перекладины. Вот, смотрите, мы кадрони наши бру брусья подняли немножко выше и поставили на на трубу, чтобы камни наши не нарушить, чтобы их не завалить, так как у нас есть пространство здесь, видите, пространство для дверного косяка. Одним словом, мы бру перекладину нашу кладем вот на этот брус, и туда он немножечко, немножечко выше. Смотрите, зазор какой у меня, совсем мало. Само здесь вот совсем мало, но камень не будет прикасаться с камнем с другим. И потом уже свободно легко опустить э, дамкрат, наш вот домкрат, Видите, дамкрат. Допустить, с той стороны домкрат И потом все это станет на свое место. Оставил рабочее место специально, для съемки. Вот, Смотрите, смотри, как все получается. Ребят много, поэтому поднимаем быстро, качественно и хорошо. <музык> Как поставить заключительные камни под потолочек любой камушек допустим вот этот камень ну вы поставили закидали с этой стороны а как же с другой стороны сделать это все давайте перейдем на другую сторону если вы посмотрите здесь такие же камни но в этот момент мы кладем нашу постель наши камушки закидывая раствора туда побольше конечно там должно подсохнуть чтобы не выдавить и следующий камень так сказать вдавливаем в раствор для того чтобы сжимать чтобы между ними раствор сжался вдавливаем и потом чист, чистим по верху, то что вышло и все и наши камни стоят смотрите как солдатики все аккуратненько закругляемся Сейчас ребята закончат, вот здесь Здесь немножко переделывали, так как э, дверь, дверь будет немножко выше, чем на самом деле по правилам. Ну, и архитектор стал переделать немножко выше поднять, и вот даже если вот там посмотреть, там тоже видно бровь, бревна, выше стоят те бревны. Возможно здесь э, штукатуры что-то еще будут делать который немножко и все плиточники положили каменный пол это камень самый обыкновенный резанный разрезали по 2,5 по 3 сантиметра и выкладывали здесь в основном он такой светлый оттенок в камне смотрите какой какая, какая необычная красота единственное плиточники слишком подняли эту плитку ну, как-то даже минус 10 сантиметров 10, и это уже ощутимо. Мне даже давит как-то немножко. Каменная плитка. Она выходит туда наружу. И для того, чтобы нормальный стек был, надо еще сделать козы-козырек, чтобы вода уходила. Ну пока козырька нету, на секунду мотор, который при появлении воды откачивает воду, и вода уходит наружу. Что касается проводки. Где-то мы запускали ее вовнутрь. видите? Там уже электрики вот там, где-то проводка. Все, они пропустили. Все. Где-то они сами долбили. Где-то они сами долбили вот здесь. Мы пропускали в колоннах нашу проводка, Там проводка. Здесь. Туда, где-то выходила. То есть проводка идет за стенами. Здесь определенные станут полочки. Там тоже. Что-то нужно доделать. Электрики здесь еще должны поработать. И здесь будет дверь. И все это будет лучше менять. Прежде чем начать выкладывать наши камни, мы заштукатурили потолок, для того, чтобы потом, когда штукатуришь, не замазывать камни. Финишная штукатурка, она была уже сделана после того, как было окончание стен, замазали, затерли, и сейчас уже смотрится хорошо. Еще здесь расширка, если пойдет, и все это будет смотреться идеально, идеально и красиво. И уже потом можно делать витрину. Очень важно услышать заказчика, что хочет заказчик, потому что многие из вас Заказчики или будущие заказчики, вы знаете, что вам надо, но вы не знаете, как вам надо. И это главная проблема нашего ремесла. Камень камню розни, кладка кладки розни. Очень много времени уходит на обработку. Вчера звонил один заказчик и говорит, как вы быстро положите камни? Сколько можно в день положить? Смотря что вы хотите, вы мне расскажите, вы мне укажите картинку, хотя бы покажите, какого камня вы хотите класть. То есть, если камень дикий, просто без обработки, так его можно гнать и гнать. А если он с обработкой, то есть, конечно, вы уже его не погоните. И причем здесь, где углы, это каждый камень надо отбалансировать, поставить его ровненько, чтобы он был аккуратненький, чтобы он смотрелся. Это тоже не так просто, не так просто, что вот так пришел, а сделал, махнул рукой и все, и пошел. Камень обрабатывался заранее, брался совсем рваный э, дикий камень. Камень поддается обработке, поэтому э, обрабатывали, делали разные угловые камни, те камни, которые необходимы. Да, это кропотливо, да, это занимает много времени, но это того стоит для того, чтобы наслаждаться этой красотой. Почему для меня это очень важно? Потому что я приблизительно рисую картинку, которая вот сзади вас. То есть я рисую, как мне нужно сделать. Я приблизительно понимаю. Да, я понимаю то, что мы здесь сделали. Это есть универсал, это есть классика. То есть когда выложили, там обрабатывается камень, как бы под под квадратик насколько это возможно. Да. И камень, камни разные. Есть камни, которые легко обрабатываются, есть камни, которые жестко обрабатываются, есть камни, которые вообще не обрабатываются, как ваш гранит. И даже с габионного камня можно построить красивый винный погреб. Все зависит от вашего желания. Все зависит от вашего вкуса. Если вы сделаете, скажем так, просто из Габионного камня и из такого камня это не будет балансировать сильно, потому что и то камень и это камень. Лишь бы это было все правильно, хорошо и аккуратненько положено. Когда вот вот этот допустим стоит 1000 евро, с того камня будет положено за 500 евро, но с виду это не будет видно, это даже не никто не поймет, потому что если вы возьмете каждый шевчик сделаете расшивочку белым цветом это совсем другая кладка будет. Это совсем другой уровень. И все на любителя. А кому что нравится? Вот одному нравится, чтобы там был, были швы белые. Одному нравится, чтобы они были как сажа. А другому просто серенькая, серенькая, но ну, чтобы гладенькая. А другому криво, но ну, чтобы это было все вот, само, Именно вот эти швы были затерты, замазаны. Про камень и про его структуру. Про то, как его положить и как, как его лучше. Я могу рассказать лучше любого профессора. Для вас, заказчик, мы стараемся делать хорошо, потому что мы верим, что вам это надо. Очень важно, чтобы вы доверяли нам. Вы всегда решаете, какова должна быть кладка в вашем дневном погребе. С любого камня, с дикого камня, положить его, не обрабатывая, чтобы он даже был волнистый, чтобы это было видно, что это дикарь. Но то, как, э, как бы мы обрабатываем, вот именно э, хорошо, там красиво. Да, это красиво, это смотрится хорошо, но можно вообще очень просто сделать. И будет смотреться не хуже, необычно для ваших, для наших э, взглядов. И чем больше дикости в камне, чем больше дикости в арке, чем больше дикости в этой попорной или просто стенке, тем больше она имеет магнетизма. Но здесь вы можете спорить, потому что это мой вкус. Я вижу по-своему, я вижу тот или иной камень, лишь бы он правильно был повернутый, правильно положенный, правильно сидел на своем месте. Больше всего, что, что меня раздражает, я вам сейчас скажу честно, когда я вижу ваших президентов, высокопоставленных лиц, вот они проходят мимо какой-то стенки, интервью там раз, микрофончик, все. Я такой думаю, нифига себе, я забываю, что там я что-то слушал, какую-то политику, я вижу перед собой эту стенку, эту, эту некультурную, необразованную, как вы видите меня необразованным, потому что я где-то шепелять могу, я где-то могу э, неправильно произносить какие-то слова. Вы это замечаете, У вас слуха это режет. А я, когда я вижу проходящего президента мимо каменной стенки, и думаю. Неужели у вас нет специалистов, которые бы сказали, что здесь некультурная работа, она неправильная работа? Это, это совсем вредно для всего общества. Для всего. И не только что там вертикальные швы, там можно много чего найти. Выпавшие камни. Но это уже другая история. Кто же создает моду на винные погреба? Да, погреба спокон веков. И знаменитые погреба, французские или итальянские, Моду на погреба создаем мы. В первую очередь, за счет нашей рекламы, вы посмотрите, вам захотелось. Итак, вы можете заказать у нас, у компании Каменный Успех, винный погреб. И вы ничем не отличите его от старинного винного погреба, потому что мы умеем делать всю работу под заказчика. Если вы нам предоставите картинку, мы готовы ее реализовать так, как вы хотите это видеть. Поэтому для нас это очень просто, потому что это наше ремесло. Итак, наши подписчики, наши зрители, ищите каменные идеи и мы. Компания «Каменный успех» реализует все ваши мечты, все ваши идеи. Состоятельные люди, стройте из камня, стройте винные погреба, чтобы в вашу виллу было приятно приехать и отдохнуть.